Привет, друзья, с вами Амир Исламов. Как вы уже поняли из названия, сегодня говорим про плагины в программе Figma, которые появились буквально пару дней назад. На данный момент доступно уже более 50 плагинов, сегодня поговорим про самые популярные из них. Популярность плагинов в Figma измеряется количеством установок. Чем больше установок, тем он популярнее. Конкретно сегодня мы разберем вот эту вот сетку плагинов, которые в самом начале. Кроме плагина Google Синхронизации, я пока что его подробно не изучал, мне он пока что не интересен чтобы посмотреть все плагины нужно нажать вот сюда вот здесь вы видите более 50 уже по моему плагинов установить плагин очень легко нажимаете вот сюда вот бац он у вас автоматически устанавливается точно так же и удаляется бац удалился есть сортировка по имени сортировка по дате публикации и по количеству установок вот мы начнем с самого первого и пойдем вниз не сказал что такой плагин, подразумевал что вы уже знаете плагины помогает ускорить работу в программе Фигма. Это такие мини программы, мини скрипты в самой программе. В общем, сейчас поймете на практике. Поехали. Некоторые плагины еще сыроватые, особенно сыроватым, мне кажется, вот это вот панель установки. Здесь нет никакой сортировки даже по категориям, о чем можно говорить. Но я думаю, со временем они все это дело доработают. Да, так, открываем в котором будем тренироваться я не буду сегодня разбирать все плагины чтобы не затягивать видео на час на полтора я думаю как и вы не люблю сильно длинные видео пойдем потихоньку маленькими шагами начнем с самого первого который предоставлен здесь это плагин unsplash я думаю все вы знаете ресурс unsplash это самый крутой фотобанк бесплатный с изображениями они внедрили его в фигму работает следующим образом Выбираете файл, не файл, а в моем случае это квадрат, в который я хочу поставить нашу картинку. Если вам нужен не по форме, то выбираете просто фрейм. Так, переходим в окно плагины. Открыть можно вот здесь, если у вас версия через приложение. Либо если у вас браузерная версия, вот здесь плагин. Также можно нажать правой клавишей мыши плагины. Выбираем Unsplash. Бац! Смотрим. Какие есть варианты использования? Можно поставить изображение по одному, выбрать в поиске, к примеру, Animal животные. Так, давайте поставим вот этого волка. Раз. П отгружается. Готово! Наша картинка автоматически установилась в квадрат. Есть также возможность установить сразу в большее количество карточек. Для этого выделяем их фигми. Переходим в рандом. Берем нужную нам категорию и нажимаем, к примеру, будет food, еда. Ждем подгрузку. Ну не красота ли? Сразу же все карточки автоматически становятся картинками. Ага, смотрите, вот эти две карточки, видимо, я их не выделил. Давайте еще раз попробуем. Готово. Если вам не понравились эти карточки, жмите еще раз, он подберет другие рандомные изображения. В общем, штука крутая, пользуйтесь. Переходим к следующему плагину. Так, он называется у нас AutoFlow. Я не очень люблю обозревать фигу, потому что у меня плохо с английском, поэтому заранее сорян, если я называю коряво название. Как работает этот плагин? Почему-то он работает не совсем корректно, как мне показалось, либо я неправильно его использую. Зачем он нужен? Плагин позволяет создавать связи между объектами, визуально показывая, к примеру, линию. Так, раз, два. Это помогает при работе к примеру при создании мобильных приложений показать, что от этого экрана мы переходим к этому, от этого к этому. Ну, сейчас поймете. Выделяем два объекта, переходим в плагины Afterflow. Смотрите, в чем некорректность? Почему-то он отправляет их вот эти вот линии не внутри фрейма. Смотрите, вот он. Раз. Вот, по идее, он должен провести вот здесь визуальную линию, как я показал. Создает такие вот связи. Дальше эти линии можно менять по цвету, делать шире тоньше и так далее. Редактируются, как обычно, векторные объекты. Сейчас покажу, где у меня сработало. На втором листе у меня есть отдельный файл. Вот, смотрите, выделяем. Раз, два. К примеру, это у меня экран мобильных приложений. Переходим в плагины, AutoFlow, Все. Здесь почему-то срабатывает корректно. Он создает у меня вектор, который соединяет два объекта. Еще раз попробуем. Плагин AutoFlow. Все, уже другая линия появилась. Думаю, те, кто разрабатывает мобилки, будет полезно. Либо создавать какие-то mintmap, например, логические связи между объектами. Так, ехаем дальше. Следующий на очереди плагин. Content Real. Это очень прикольный плагин, он позволяет заменять наш контент на более реалистичный. Жалко, пока что нет английского, русского языка. Смотрите, как он работает. К примеру, вы делаете проект для заказчика. У него есть огромное количество карточек, но еще нет готового контента. Вы ждете, ждете, там, Василий Петрович, когда будут уже мобильные телефоны к вашей компании? Такой, да сейчас, пока кстати что-нибудь рандомное. Вот такие, окей. И сидите вот так, рандомно прописывайте телефоны, чтобы не было всего одинаково, потому что одинаково это совсем смотрится как... как-то дешево, как будто вы быстро-быстро все это сделали. Поэтому придумали такой плагин. Переходите в Что он позволяет делать? Выделяете нужное количество контента, которое нужно изменить, подставить. Берете телефон, в данном случае номера. Жмете, все. Он автоматически ставит рандомные номера. Их может быть бесконечное количество... Здесь есть настройки, можно поменять настройки, настройки говорю, формат Либо у вас есть фамилии, но ну, фамилиями такое себе, потому что нету пока что русского языка. Он только на английском будет вставлять, Есть поддержка английских имен, французских и испанских, мужские и женские, мужские и женские такие вот настройки, можно менять местами, например, их. Где поставить? Впереди фамилию либо впереди имя. Что здесь есть? Есть, можно поставить номера сайтов, имейлов, e юзернейм, логины, штаты и так далее. В общем, такие вот рандомные подстройки. Крутая вещь, особенно с почтами, с почтой и телефоном работать здорово. С именами пока такое себе, потому что на русском нету. Дальше. Скоро будет также возможность подставлять автоматически разное количество аватарок, например, мужиков, либо женщин, если есть картинки. Иконки. Вот почему-то иконки у меня не срабатывают. Возможно, что-то я делаю не так. Тут пишет, что нужно загрузить шрифты нужные. Да, я их скачал, установил, но почему-то все равно иконки у меня не работают. По идее, он должен вот эти иконки подставлять вместо текста. Не знаю, может позже разберемся или напишите в комментариях, что нужно сделать в этом случае. Шрифты, еще раз говорю, я установил. Следующий по списку плагин называется Stark. Он позволяет проверить контрастность между текстом и кнопкой. Для примера, у меня есть кнопка с текстом. Выбираем текстовый файл, переходим в плагин и Stark. Все, он мне показывает, что да, сейчас очень плохой контраст между текстом и фоном. Красный крестик хрен хреновый мне не очень нравится конкретно этот плагин, есть аналог получше, переходим в плагин, так он называется у нас color contrast checker, вот эта штука поинтереснее, он по крайней мере показывает что можно улучшить, в данном случае нужно выбирать не текстовый файл, а именно фрейм. нажимаем проверить, все вот он тоже показывает, что контраст фиговый, красные крестики, мы можем здесь сразу же настроить к примеру, поменять цвет текста. Вот, если мы делаем черный текст, уже показывает, что в этом случае контраст хороший. Но почему-то кнопка пишет, что нужно сделать по-другому цвет. Вот, делаем ее посветлее. Да, говорит окей. Ну, такое, конечно, не всегда можно ориентироваться именно на него. К примеру, мне кажется, что вот такой контраст уже окей, но мне показывает сразу, что красный крестик. Лучше, конечно, ваша дизайнерская чуйка, но для начинающего дизайнера сервис будет отличный, плагин вернее Перепроверить, amazing, отлично говорит Поехали дальше Как видите, плагинов много, есть похожие, например, вместо старка лучше использовать color contrast checker, хотя он не в лидерах среди установок Следующий плагин на очереди это Figmotion. Очень крутой плагин, но пока что еще сраватая. Такая мини-принцип внутри фигмы либо мини-протопа, если вы работали на Windows, либо маки похожие программы. Как он работает? Выбираем нужную фигуру, которую вы хотите заанимировать. Переходим. Плагины. Figmotion. У нас открывается вот такая вот панель. Есть у нее пока что минусы, ее нельзя вот здесь вот. Увеличивать, уменьшать, нельзя открывать в новом окне, как в принципе, к примеру, я хочу поставить его на новый, на другой экран, это сделать не получится, он работает только вот здесь внутри, выбираем нужный фрейл, фрейм, так, motion, здесь выбираем фигуру, которую будете анимировать, у меня это rectangle, вот, принцип работы тот же самый, что в принципе, что в After Effects практически, сейчас покажу, так, это мне пока что не нужно, есть несколько вариантов анимации. Это анимации по оси X, анимация по оси Y. Можно менять объект по ширине, по высоте, по непрозрачности, по повороту и так далее. Можете поэкспериментировать сами. Смотрите, к примеру, я хочу, чтобы у меня квадрат вот отсюда сдвинулся вот сюда за полсекунды, к примеру. 500 миллисекунд. Ставим точку 500 миллисекунд сдвигаем его и ставим вот здесь точку все смотрите нажимаем на play раз у меня объект двигается можете первую точку отредактировать поставить вот сюда к примеру все точно также можно анимировать по цвету к примеру вот в этой точке пусть он будет зеленый а вот в этой точке он не будет менять цвет переходим fill color Ставим точку и нажимаем вот сюда. Выбираете другой цвет, например, такой фиолетовый. Нажимаете «Save». Все. От зеленого он становится фиолетовым. Также здесь можно менять тип анимации. Если вы знакомы с, хоть немного с After Effects, то вы поймете. Это варианты, как будет себя вести анимацию. К примеру, изначально она будет идти быстро, затем в конце замедляться. Можете проверить, попробовать разные варианты и посмотреть, как будет вести себя анимация. Вести она будет себя по-разному, либо есть свои кастомные настройки, можно менять их. Это именно скорость анимации в начале, либо в конце графика. Минусов пока что много, но я думаю, ребята доработают плагин. Можно также его экспортировать в код, это будет полезно для разработчиков. Либо зарендерить в анимацию, либо в видео. Да, размер окна, окна можно менять вот здесь, но это такое неудобная фигня, мне кажется. Вот лучше бы они сделали просто обычную растяжку. Возможно, про этот плагин я запишу отдельное видео, где мы заанимируем какой-то интерфейс. Подойдет пока для примитивной анимации, но не более. Переходим к следующему плагину. Это Map Styles. Надеюсь, правильно произнес. Переходим сюда. Так раскроем где у нас находится Ну, пусть будет здесь как он работает это для тех кто вставляет макетки нибудь карты к примеру блок у нас либо контакт там обычно вставляется карта как делали раньше мы переходили в сервис google карты либо яндекс карты делали скриншот потом вставляли вот сюда если нужно было увеличить нужно было делать скриншот заново то есть такая вот геморройная фигня этот сервис помогает все это упростить переходим сюда открываем его вначале он попросит у вас зарегистрироваться на сайте mapbox и запросит токен все там делается очень просто вы регистрируетесь он вас выдаст токен вставляете его в фигме появятся настройки вводите сюда адрес пусть будет это челябинск бац перемещаемся с сан-франциско в челябинск открываем поближе какую нибудь улицу вот к примеру больничка нам нужна областная клиническая и нажимаем create map да, здесь есть сразу настройки, стили можно сделать темную, светлую либо просмотра спутников и нажимаем на создание карты все, очень просто, вы можете легко ее увеличивать либо уменьшать есть также аналог этого пламинга называется map maker мне нравится он больше он попроще, там мне нужно регистрироваться находится он где-то здесь в самом низу Вот он, MapMaker. Но он реально круче. Плагины. Сейчас покажу его сразу. MapMaker. Вот здесь есть сразу Google карты. Также вводится адрес. Также есть стили карты, размер и так далее. И плюс есть внутри тоже сервис от MapBox. Можно поставить маркер, к примеру. Все, вставляете и как угодно редактируете контент. Можете также закруглить края, если нужно. Следующий плагин по порядку. Так, это Image Palette. Палет, палетка? Палетки, в общем. Он помогает создавать цветовые схемы из изображения. Так, здесь должен быть... Не должна быть картинка. Мы сейчас уберем. Вот. Смотрите. Сначала поставим картинку воспользуемся сервисом... Unsplash. Можно через быстрый поиск здесь, в окне. Unsplash. Готово. Возьмем картинку... Ну, давайте расп... с аниме, с животных что-нибудь. Вот этого же волка используем. Закроем. Дальше переходите в плагины. Выбираем нужный нам. И вуаля. Сервис рендерит из изображения... Нужные нам цветовые схемы. Затем вы эти цветовые схемы можете использовать в вашем проекте. Штука очень крутая. Есть такой отдельный сервис, тоже он позволяет из картинки рендерить цвета. Теперь можно про него забыть и использовать все это внутри программы Figma. Следующий Charts, это плагин, позволяющий создавать графики. Переходим сюда, плагины Charts. Настройки очень простые, здесь задаете количество линий, количество графиков, количество точек и высоту и ширину по графику. Есть также разные графики из точек и диаграммы. После того, как вы настроите ваш, вашу диаграмму, нажимаете добавить ее, она у меня добав добавилась почему-то вот сюда, в новый слой. Где она? Иди сюда. Вот я не знаю, это глюк или что, почему он перемещает их вот сюда. После этого вы можете редактировать их как обычные векторные изображения, менять цвет у отдельных кусочков нашего пирога, увеличивать, уменьшать, менять тексты, менять их толщину и ширину. В общем, обычный вектор. Тоже классная штука, не нужно теперь вручную заморачиваться рисовать все эти графики, диаграммы. И последний сегодняшний видео это супер TDA. Я не знаю, зачем он нужен, если честно, это Если есть аналог в самой фигме, что он делает? Он позволяет нам все вот эти файлы, объекты расставлять по полочкам, то есть вот раз. Это не плагин, сейчас сделал, это встроенная функция фигмы TDA. Я по-любому неправильно, неправильно произнес. Ладно, пофигу. Опять же, почему-то вот здесь у меня не получилось его применить, вот в этом файле. А вот здесь, на второй странице, где я их отдельно создал, это вышло. Смотрите, как это делать именно через плагин. Тоже выделяете все объекты, переходите в плагины, выбираете его. Да, можно через этот плагин переименовывать, к примеру, ренеем. Эти стало 004, 003 и так далее. Но работать почему-то все равно некорректно. Мне кажется, он еще недоработанный. Либо сразу запустить все плагины. Переименования и выравнивания. Вот видите, сейчас выравнивание уже... Ага, я, потому что не выделил фрейм. Вот. Он все это расставляет дело. Но я не знаю, зачем он нужен, если честно. Можно стандартными обойтись. То, что есть в фигме. Мне кажется, это так удобнее даже. Чего он потерял в первой десятке плагинов, я честно не понимаю. Ну и все, друзья, будем закругляться, уже прошло практически 20 минут просмотра этого видео, в следующем уроке я рассмотрю еще остальные плагины, на каких-то конкретно, которые меня больше всего зацепили, я сделаю отдельный урок, либо разберу их более подробно. Если это видео было полезно, не забывайте поставить лайк, комментарий, это позволяет продвигать видео и улучшать контент. Также подписывайтесь на блог ВКонтакте, ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр, до следующего видео, пока.